Нам в советское время твердили одно, а на самом деле есть страшная тайна гибели Лермонтова и Пушкина. Этот фильм о том, как мы, россияне, относимся к достоянию нашего народа. Мы поднимаемся на гору Машук, Пятигорск Второй по численности населения город Ставропольского края, старейший грязевый и минеральный курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, культурный и туристический центр экологического курортного региона «Минеральные воды». 1830 год. Началось строительство города. Назвали Пятигорск по имени горы Бештау. В переводе с тюркского – пять гор. Северный Кавказ. Вдали знаменитый Эльбрус уходит в облака. Лечение минеральными водами всегда находило интерес у населения страны. Строились и сейчас строятся санатории, курорты и лечебницы. С древних времен горцы лечились и восстанавливали здоровье в минеральных водах, но комплекс лечения был особенный. Горячие серные источники Пятигорска называются мертвой водой, расслабляют тело человека. Теплые воды железноводска называются живой водой, оживляют тело, а кисловодские минеральные воды дают богатейшую силу. Сочетание всех этих минеральных вод создает эффект, что могут не только вылететь человека, но и поднять мертвого. На Кавказских минеральных водах с лечебной целью используются свыше 100 минеральных источников. В одном только Пятигорске их 40. Некоторые из них радоновые, а также в Пятигорске находится ценное в терапевтическом отношении сульфидно-иловая грязь. Находясь в Пятигорске, грешно не посетить «Провал» – знаменитое место, где Остап Бендер с кисой Воробьянином. Желающим посетить этот «Провал» продавали билеты, а членам профсоюза – за полцены. А Когда-то вот эта горячая вода, 42 градуса температура, силоводородная, разбила породу, получилась подземная пещера. Да, да, да. А электродзи ртовечки спали, не сточился и И Получилась такая воронка. И назвали, соответственно. Воронка от края была. Ходили а, купаться сюда, подходили к краю, и там усаживались в бочку, которая там на цепи спускала его вот сюда. Вот раз. И здесь была деревянная плавучая купальня, там человек раздевался с... а такое сделано такого сила на 29. В свое время и Лермонтов спускался сюда в бочке, чтобы голышом поплавать в этой минеральной воде. Как говорилось, в 1830 году началось строительство Пятигорска и через 8 лет прибыл в первый раз в эти края молодой корнет Михаил Лермонтов. Несмотря на кратковременность службы на Кавказе, Лермонтов сильно изменился в нравственном отношении. Впечатления от природы Кавказа, жизни горцев, кавказский фольклор легли в основу его многих произведений. И здесь же произошла его трагедия пригласила Лермонтова в гости. На этот вечер он из Железноводска приехал. В воспоминаниях она об этом вечере пишет. Собралось немного молодых людей. На рояле играл князь Трубецкой. У рояля стоял майор в отставке Николай Соломонович Мартынов. И очень вежливо разговаривал с сестрой моей надеждой. Мартынов в отставке носил форму казачьего полка, где он служил. Гребенской казачьей по последняя его служба. И на поле вешал огромный кинжал. В таком виде пришел на этот вечер, мы потанцевали с Лермонтовым, сели на диванчик, вспоминает она, рядом с нами уселся Лев Сергеевич Пушкин, это брат Александра Сергеевича, и начали острить они свой язык, несмотря на мои подрестережения, удержать их было очень трудно, Но ну, в общем ничего злого не говорили, хотя смешно очень много, Но ну, вот Мартынов, ну вот Лермонтов увидел Мартынова, увидел Мартынова. И стало стоить на его счет, называя по-французски «Горец с большим кинжалом». Надо же было так случиться, вспоминает Эмилия Александровна, что когда князь Трубецкой ударил последний аккорд, слово «кинжал» разнеслось по всей зале. Мартынов побледнел, его глаза свернули гневом, поджал губы быстрым шагом он подошел к диванчику, где сидели мы, и обращаясь к Лермонтову, сказал следующую фразу «Сколько раз я спросил оставить свои шутки при домах». И не дав ему помниться, тут же развернулся ушел в противоположную сторону. «На мое замечание», — вспоминает она, — «что друг мой». Язык мой, враг мой, Лемотов ответил, ничего, завтра опять будем добрыми товарищами. Серьезного значения этой шутки никто не придает, э, гости спокойно расходятся. Мартынов находится в прихожей этого дома, вышел Лемотов, они опять остались один на один, он ему то же самое сказал, сколько раз просил от тебя оставить свои шутки при дамах. Лемотов хотел замять эту неприятную ситуацию, ответил ему миролюбимым вопросом, ну что, неужели? из за этого вызов меня на дуэль? Да, ответил тут и пообещал, значит, прислать секундантов, чтобы уточнить время условия дуэли. Она была назначена на 15 июля. Это старый стиль, новое, 27 И вот с этой вечеринки Лемотов едет в Железноводске, живет он на Железноводске до 15 июля. Как раз в этот день к нему приехала в гости его кузина, троюродная сестра Екатерина Быховец. Как только мы приехали на железную, вспоминает она, Лермонтов сейчас прибежал. Мы пошли в Рощу, и все там гуляли. Мне все ходилось с ним под руку, но мне было бандо, а поток для заколка. заколка. Но мне было бандо, уж не знаю, как случилось, что косама распустилась, и бандо свалилось, который он поднял и спрятал карман. То есть он был очень весел, много шутил, смеялся. Но когда мы оставались вдвоем, ужасно грустил. Говорил так, что сейчас можно было бы догадаться, но тогда мне в голову не приходила дуэль. После прогулки в рощи в железноводской Лермонтов приглашает Катеньку на обед у усадьбу Карпова. Она почему-то отказалась. Тогда он пригласил ее в немецкую колонию в доме Крошки. Помните, я вам рассказывал о небольшом ресторанчике, который был тогда в немецкой колонии, сейчас поселок Иноземцева. Она соглашается, и здесь в обществе Екатерина Быховец, ее тетки Обыдинова, Льва Сергеевича Пушкина, который, кстати, не знал, что Леоматова в этот день предстоит дуэль, он потом секундантом говорил, что ж вы мне не сказали-то, я, я бы их обязательно проверил, обязательно Слева не сказали. Ну вот так. Э, в таком обществе прошли последние часы его жизни. И, значит, оттуда он едет уже под подножу машука. Обедали в колонке, вспоминает дыхаец. Уезжая, Лермонтова целует мне несколько раз руку, говорит, кузина, душенька, счастлива этого часа, не будет боли моей жизни. Я рассмеялась, пишет она, это было в 5 часов, а в 8 пришли сказать, что он убит. Дуэль произошла между 6-7 часами вечера. И вот из немецкой колонии едут сюда участники дуэли, и Глебов Трубецкой, Васильчиков, Столыпин, крепостных остатовых, Югров В кустах держал лошадей. И, значит, никто и не думает, что может быть трагическая развязка. Они... Помнили, что они вместе учились в Тюнкельском училище, там газету даже в Голубовской Школьной Зори. На каникулы гостили друг у друга в имениях, теплые отношения с родственниками. До сих пор многие утверждают, что образ книжной мэрии Лермонтов списал с родной сестры Мартынова. А за неделю до этого Лермонтов ночевал на квартире у Мартына. вот Я вам показывал желтенький домик у главы, когда мы выехали от памятника. Ну и секунданты думали, сейчас он извинится, да поедем на пикник Раевскому. Раевскому сказали, пойди на рынок, купи хорошего мяса, вина, накрой стол. Мы это дело быстро замнем и приедем к тебе. Будет грандиозный пикник по поводу перемирия Леомонтова и Мартынова. Я все так и сделал, вспоминает он. Пошел на рынок, купил все самое лучшее, а потом все пришлось нести на поминки из сеталон. Вот. Ну и <coughs> не берут ни врача, ни извозчика даже на место дуэли. По дуэльному кодексу на месте дуэли обязательно должен быть врач. Если разобраться, то вообще дуэли не должно было быть, вообще не нужно было произойти. Врача нет, дуэль не проводится. Ну вот так вот они как-то легкомысленно отнеслись к этому всему. Перед дуэлемом это сделал заявление, сказал буквально следующее. Обидеть Николая Соломановича не хотел считать себя оскорбленным. Я готов просить прощения у него не только здесь, в любом другом месте, в любом обществе, когда и где ему будет угодно. Можно сказать, извинился. В ответ Мартынов крикнул «Стреляй! Стреляй скорее!» Условия дуэли такие. По одной версии 10 шагов между барьерами, по другой 15. Стрелять надо трижды, каждая сечка считается за выстрел. Вот. И, значит, после этого заявления Лермонтова, как я уже сказал, Мартынов крик, крик, крик, крик, крикнул «Стреляй!». А, тогда один из секундентов отдал команду «Сходись!». Сходись, то есть начинается дуэль, а нельзя начинать, врача нет. Забыли про это. Забыли. Сходись. Лермонтов повернулся полуоборота правым боком в сторону Мартынова. И опять двойное мнение такое, одни утверждали, что стрелял в воздух, другие, что просто поднял пистолет и стоял с поднятым пистолетом. В ответ Мартынов начинает долго тщательно целиться, нависла тягостная минута, вспоминает дядя Лермонтова, его секундант Столыпин, у мне стали сдавать нервы, я кричу, ли стреляйте. Или я вас сейчас разведу, то есть закончу дой. А обращаюсь к дядьке, не к Мартынову, а именно к дядьке. Но короткое расстояние было, Мартынов услышал эти слова. Я в этого дурака стрелять не буду. Когда Мартынов это услышал, бесил. Он нажал на курок, грохнул, выстрел, пишет его секундант Васильчиков. Лермот опал, как подкошенный. Даже не успел захватить больное место рукой, как это обыкновенно делают раненые или ушевленные люди. Секунданты подбежали и увидели жуткое ранение. Вправо под рыбу поле вошла, влево под мешко вышло. Оба легких прошита. Видимо, было задето сердце. Вспомнили тогда они, что врача-то не взяли. Поехали, по... отвязали лошадей, погнали их на клестово и поехали в Пятигорск. Скорее привести врача, но врачи ехать отказались. Ни один врач что не поехал. Дело в том, что как только прозвучал выстрел, у настоящая буря поднялась. Ветер, молния, ураган. вот ливень хлещет. Какая адская погода? Куда-то мы поедем. Вы его везите в этот дом, где он там жил со Столыпиным в усадьбе Челая. мы ему там помощь окажем, если она вообще ему еще нужна. Вот такие врачи попались, ни один врач сюда не приезжал вообще. Кузьмя Чухнин, пятигорский извозчик, в 10 часов вечера, через 4 часа после того, что произошло, приехал сюда, утихла непогода и увез значит тело Лермонтова в Пятигорск. В этом доме, где он жил, похоронили его на старом кладбище Пятигорска 17 июля 1841 года. Вот такие события значит, здесь произошли. и Через 40 лет после этих событий в 1881 году приехал сюда Висковатов. Это один из первых биографов Лермонтова с целью уточнить обстоятельства последних месяцев жизни Лермонтова на Кавказе. Вот Много его чего интересовало, где было погребение, где была дуэль там, и так далее. И была даже создана маленькая комиссия, и относительно места дуэли они пишут резолюцию. Точно определить место расположения дуэли не представляется возможным. И все члены комиссии подписали 12 сентября 1881 года. То есть то место, которое мы сейчас увидим, оно не настоящее, никогда не считалось вообще настоящим, оно условное. Всегда было условное, кстати говоря, очень сильно все изменилось. Вы видите с левой стороны, это вот, лес посаженных в 1936 году, деревья стоят как солдаты. Строят. Здесь вообще в этом городе на 98% все искусственные посадки. Дикий лес был только в в то время. Вот, и, значит, это место просто понравилось висковато. он его отметил колышком для будущего памятника. На этом месте поставили тогда маленькую пирамидку с текстом, рассказывающим о том, что здесь погиб Лермонтов. Потом был деревянный памятник, гипсовый, и тот, который мы сейчас увидим, он установлен в 1915 году. Четвертый по счету получается. Значит, мы сейчас пройдем в памятник, там вот э, я закончу. Рассказ о памятнике, а потом значит, вы сфотографируетесь и поедем уже в Железновес, потому что у многих у нас ужин 18 часов и все экскурсии рассчитаны значит, к этому времени, чтобы мы вас привозили, чтобы они не остались без ужина. Вот, а я вам по дороге еще что-нибудь расскажу, интересно. Сидел он и строчил письма с просьбой, чтобы судили военные. Потому что гражданский суд ему бы присудил каторжные работы в Сибири, каторжные работы. А значит, ему это не нравилось. А военные, если бы судили, ему бы присудили. Рожали бы отправили на Кавказскую войну. Он тут воевал. чем майора, кстати, 26 лет, хорошая карьера. Был награжден орденом Ситуаны третьей степени, третья награда из боевых, кстати говоря. Вот, но ну, упросил, упросил, судили военные, сидел, ждал приговора, но даже, даже он был удивлен такому мягкому приговору, приятно, наверное, удивлен, потому что ему всего-то присудили три месяца э, галпахты и 15 лет эпитимии церковного поколения. Вообще-то приговор был 6 месяцев, но сидел в киевской тюрьме, а, наверное, комендант пожалел молодого красивого парня, отсидел он 3 месяца, говорит, иди молись. Иди молись, значит, нашел молиться в Киопечорскую лавру. Там он а, занял одну из лучших комнат и одновременно не пропустил ни одного советского мероприятия, где какой бал, какой а, пикник, он первый гость, так сказать. Строчил письма, тоже священный синок, царю с просьбой, чтобы скостили ему эпитимию. В 1943 году скостили пять лет, в 1946 году вообще отменили. Ему понравилась киевская ссылка, он там еще несколько лет жил. А, повстречался с Пасхур молодая, красивая полячка. Вот он на ней женился, она ему родила аж 11 детей. Аж 11 детей. Ну и как говорил герой фильма «Белое солнце пустыни» Абдула, хорошая жена, хороший дом, что еще надо, чтобы встретить старость? Вот он и встретил, в родом, родном Знаменской под Москвой, умер 25 декабря. 1875 года, окруженный многочисленными наследниками. На вопрос друзей, которые часто спрашивали, Николай, ну в чем же дело, вы же были с Лерой, вот такие друзья. Все, все время вместе вас видели, там, учились вместе, отдыхали везде в имениях, значит, двоем-двоем, чуть ли братом друг друга не называли. Почему такие отношения неприязненные возникли, и потом, значит, все закончилось дуэлью? А он говорит, а мне неприятнее всего, обиднее всего слышать, что а все утверждают, будто бы... Причина этого послужила шутка, которую Лемотов послужил, э, произнес на вечере 13 июля в доме юридических город с большим кинжалом. А в чем же дело? Николай, спрашивали друзья. А вот у нас отношения спортились еще в 1837 году. Э, я тогда лечился в Пятигорске, а Лемотов э, был приговорен к ссылке. Значит, И моя сестра узнала, Наталья, что он будет здесь, и просит заехать к нам в имение, передает ему конверт. Туда положила деньги для меня, 300 рублей, и семейное письмо, и все запечатываю. Просит при встрече со мной передать его мне. Он согласился, взял конверт, поехал, долго ехал, заболел, лечился в Старополе, там его паровали. Конверт пропал, но когда он приехал в Пятигорск, встретил меня, и ни слова не говоря... Отсчитал мне копейку копейку ту сумму, которая была в запечатанном конверте. Как бы не узнал, сколько там было денег, если бы не скрыл конверт, не считал деньги и не считал семейное письмо явно. А вот какой непорядочный человек! Вот тогда у нас и испортились отношения, и как результат все закончилось. Было. так вот говорил своим друзьям. Они его часто просили написать воспоминания, а дальше Юнкиское училище что-то не получалось у него. Единственный человек, который, кстати говоря, написал воспоминания это был Васильчиков, секундант Мартынова. Когда все уже поумирали, никого не было. Кстати, на момент доли ему 21 год. Пацаны собрались, моим личное мнение, так, мальчишки, выяснить отношения. Вот. Не боя солидного человека, я уже сказал, ну-ка прекратите. Прекратите. Авторитетного человека не было, лидера, так сказать. Вот. Ну вот Васильчиков написал воспоминания. Через 30 лет после того, когда уже все скончались, он долгую жизнь прожил. А ему сказали, что он что-то не так излагается быть. Он говорит, да, я не помню уже ничего. Вот. Он действительно их сначала извратил. Вот. И, значит, У Мартынова вот воспоминания только дружбы с Лемонтом во время обучения вот в этой юнкерской школе, где они учились. Мистиком в конце жизни стал верил всяким предсказаниям, картежником. У него, кстати, детка был, Сава Мартынов, самый знаменитый картежник, на всю страну на всю Россию. Но что-то в карты Мартынова не везло. Как-то проезжал мимо Тархан, заезжал на могилу его. И заказывал за покойную службу каждый год 15 июля, удаляясь в удаляя какой-нибудь монастырь. целый день там он молился. Отец его, Соломон Мартынов, вот интересно, откопщик винных лавок, это как сейчас воплотились плодились гипермаркеты в Москве виноводочных, он тяжело переживал поступок сына, и во искупление сына построил бесплатно больницу для малоимущих больных в Москве. Вот, целую больницу построил, вот так он поступил. Вот. Если говорить вообще о дуинах, то вот... За, вообще, само слово в переводе с латинского означает «война». У Лермонтова было две или всего-то. Всего-то две дуэли. Всего -то, всего -то дуэли. И если говорить там, о Пушкине, о других, так там вообще uh, неимоверное количество. И вообще uh, эту гадость нам принесли иностранцы из Европы. Там все начиналось, дрались на мечах. Меч стоит дорого, надо наш купить его. А потом научиться им владеть, uh, обучаться искусству фехтования. А потом изобрели пистолеты и дуэли привели массовый характер. Вот. И в России первая дуэль зафиксирована официально в 1666 году. Дрались на дуэли два офицера российской армии на тот момент с чисто русскими фамилиями Гордон и Маккартни. Это первая дуэль. А когда была последняя? Месяц назад. У нас еще гусары не появились. Месяц назад дрались на пистолетах. Вот в прошлом году на, оруж... на охотничьих ружьях. Правда, ни, ни, ни в прошлом году, ни в этом году я... К сожалению, не смог дослушать, чем дело закончилось. Но официально было, значит, на, в информационной программе какой-то, вот, говорилось. Так что еще у нас есть такие гусары. Вот. И все, конечно, цари старались это дело искренить, ни ничего не получилось. Ни у кого. Вот есть книга, я точно не помню название, то ли дуэли России, то ли российские Доли, как-то так вот называется. Там я читаю, что миллиард дуэлей было. Это вообще, такое ощущение, что какой-то... Какая-то эпидемия час отказут на всех напала, стреляться, стреляться И каждый дворянин имел какое-то отношение к ним Или был другом секунданта, или участником дуэли Ты вот. читаешь их Такое впечатление создается Не скажу, что все поголовно Стреляли друг друга в основном в самые близкие друзья А в кого же еще стрелять, как не лучшего друга да? Возвращаются все Кроме лучших друзей, кроме самых любимых И преданных женщин Пиловысоцкой Так оно и есть вот. И каждый царь старался это дело искоренить Погибали на дуэлях Цвет нации, лучшие офицеры, там, прошли войну, одну, вторую, третью, там, георгийские кавалеры, не за понюшку кабаку, табаку на какой-то там дуэли, по всякой ерунде, погибали. ли молодые, цветущие ребята, только закончили обучение, перспективные, смелые, храбрые, благородные, погибали, погибали. Вот, и первого касса за пяти издал Петр Первый в 1706 году. И по этому указу всех надо было казнить. Кто был, надо было всех казнить. Секундантом был, казнить. Врачом был, оказал помощь раненому, казнить. Вот. Но э, обычно при, присуждали военные, как уже говорил, рожали рядовые, отправляли на войну. Постоянно война, война, война. За последние 300 лет России участвовала в 150 войнах, как известно. Вот. А если военные судили, то, значит, э, катор, каторжные работы. Сибирь. Ну, был один такой смертный приговор, вы, наверное, даже слышали об этом и знаете, кому его вынесли. Правда, об этом что-то не любят говорить. Кто-то задал вопрос 10 лет назад в газете «Аргументы и факты», они там четыре строчки написали. И два шоумена в каких-то там программах тоже там отвечали. Вот. Э, Гордиться-то чем? Это самая позорная страничка в истории российского судопроизводства. Единственный приговор по всем делам, по дуэлям, был вынесен Александру Сергеевичу Пушкину за участие в дуэле с Дантесом. Если бы он выжил, его вы должны были казнить. Это абсолютно точно. Царь его утверждал, дважды утверждал. Я общался с людьми, которые работали с подлинными документами. Утвердил вот ему дважды смертный приговор, а потом посылал своего врача узнать, как там здоровье. Когда умер, погасил частные казенные долги. У него были чудовищные долги у Пушкина после смерти. И Женя дал Сначала подписал, значит, смертный приговор. Ну, у царей свои причуды, как говорится. Ну, и, как я уже говорил, если у Лермонтова Дведова или у Пушкина, вообще вся жизнь от доли до доли. Он еще так долго продержался, вообще удивительно. Вот. Он мог погибнуть еще в 1819 году, ему было 20 лет всего И мог погибнуть от руки самого близкого, самого дорогого друга своего, Кихельбекера. Сидели на вечеринке. И Пушкин прочитал стихи. На вечере объелся я, а я как дверь закрыл опло... оплошное. было мне мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно. Когда Кюхельбекер это услышал, задр... он задрожал, схватил Пушкина, значит, быстро пошли стреляться, я тебя вызываю на дуэль. Ты что, Кюхель, будешь у меня стрелять, что ли? Лучший друг вызывает на дуэль. быстро, быстро пойдем. Э -э, Кракотало все трепетало у него, значит, э -э, вышли, раздали пистолеты. Пушкин тут же стреляет в воздух. Кстати, стрелять в воздух может только тот, кого вызвали. Кто вызвал, должен ну, хотя бы вид сделать, что на поражение стреляет. Стреляет Пушкин в воздух со словами, прощая секундантов, смотрите, а кюхля там не это Вы попрячьтесь, он обязательно у вас кого-нибудь пулю влепит. Ну секунданты по кустам попрятались, действительно. Кюхельбекер стрелял с выражением лица каменного гостя. И было видно, что не шутит, очень золый, никого прощать не собирается. Но, слава богу, дрогнула рука у лучшего друга. Чуть было не убил. Потом помирились. С Ралеевым Пушкин стрелялся. С Релеевым. А, значит, если кто-то уклонялся от дуэли, это считалось позором. В исключительных случаях а, одобряли этот поступок. В исключительных случаях. Или человек пользовался большим уважением, например, брат Лермонтова Столыпин уклонился, никто не осудил. Или вот как в этом случае с бароном Корфом. Еще один лучший друг Пушкина, лицейский друг, пришел к нему в гости, выпили, закусили, поиграли в карты барон засобирался домой. Слуга Пушкина Никита ему стал подавать одежду, уронил трость там или шляпу, что-то такое. Барон тут же врезал ему два раза по щеке. Пушкин возмутился. Ты что то делаешь вообще? Я тебя как дорогого друга принял, все самое лучшее на стол поставил, поил, тебя кормил. А ты тут так хамишь, ты что моих людей избиваешь? Ты что, с не идешь? По-хамски. А ну пошли, я тебя на доль вызываю. Быстро пойдем стреляться. А барон спокойно надел шляпу и говорит. Я твой вызов не принимаю. И стрелять я в тебя не собираюсь. Не потому, что ты Пушкин, а потому, что я, Никихельбекер, развернулся, ушел. Вот и смотрит Михаил Юрьевич на Кавказские горы в вечном напряжении, любуясь и размышляя, что сколько еще было мыслей и планов создавать шедевры, стихов, прос и книг, сколько мог еще порадовать людей и прославлять отчизну, но эти самые люди, для которых он старался, не сберегли его, как не сберегли Пушкина, которого убил какой-то француз второй попытки. А сколько талантливых людей сгинуло в сталинских лагерях, а сколько гнобили талантов в Брежневские времена. А сколько гений ушло на запад, покинув родину во времена правления Ельцина. Вот и думается Лермонтова с высоты, что многие сделали вывод от их гибели. Пушкина и Лермонтова. Одни на созидания, другие на разрушение нашей Родины, уничтожая талантливый генофон страны. Этот фильм получился случайно. На одной из экскурсий я записал речь экскурсовода. Имени его не знаю, но благодарен ему за помощь в создании фильма».